ну что мы тут с другом поебались немного и одели короче эти шланги но, э, сразу говорю лучше конечно вдвоем но про технологию про новую я вам расскажу значит смотрите берете обычный компрессор который подключается посредством шнура у прикуриватель да? э, потом идет этот шланжик сюда он нахуй фиксируется хомутом да? сюда вот сюда нагоняется воздух да логично. Блять. И это вот так вот ставится, вся эта хуйня. Вот так вот. И один толкает сюда, вот сюда прям толкает, насовывает, а другой как за рулем сидит и вот так вот натягивает. И желательно смазать это все вазелином. У меня вот такой вот вазелин. Не знаю, вот такой, может, и не найдете, а может, и найдете. Спизжено, сработано. Вазелином вазелином смазываете все это дело и натягиваете. Вот так вот хуяк, блять, ну мы ту ебались где-то час натягивали, технологию отрабатывали. Этому, наверное, минуты за две, за три натянули, блядь, только в раз нахуй. И злательно здесь вот закрутить хорошенько, чтобы там аж давление было, вот, ну, где-то 4 атмосферы. 3, две, три или 4 атмосферы. Тут вот три хорошо, 4 вообще идеально будет. Он, блядь, прям будет сам налазить. Так что, ребятки, пользуйтесь, ставьте лайки, делайте мне, блядь, репосты, чтобы все вообще нормально было. Будем назад ставить в обратной последовательности. На этом я, наверное, с вами прощаюсь. Ну... Счастливо, удачи, давайте меняйте. А? Пока.